Коллеги, на самом деле мы задумывали эту сессию, э, так сказать, исходя из всех соображений, что у нас, э, в общем-то, существовал довольно большой разрыв всегда между клинической стратегией лечения колоректального рака, э, так сказать, генетическим тестированием, которое применялось в основном для, ну, в общем, фактически определения резистентности к цетоксимабу и да, то есть к анти-GFR, моноклональным антителам, э, так сказать. Э, и, э, под анатомической классификации, которая вообще все эти годы существовала сама по себе. Никакой корреляции с клиническим течением болезни, в общем-то, не было. А градирование колоректального рака, которое мы применяли ежедневно на вот эти Грейт 1, 2, 3, 4, оно, в общем, не имело клинического значения. И никто из клиницистов не понимал, что делать с опухолями грейд 2 а, так сказать, или с какими-то отдельными их микроскопическими подтипами. И э, в какой-то момент э, мультифициальная команда наша решила совместить э, вот эти вот все подходы, эти дисциплины и попытаться каким-то образом выделить клинически значимые э, варианты колоректального рака э, так сказать, на основе исходных данных, на основе каких-то генетических тестов и их клиничко-морфологических характеристик. Ну и, в общем, э, началась эта история в феврале этого года, и э, в марте мы попытались впервые наш подход презентовать, но с тех пор он претерпел существенные изменения. Что мне очень важно, я хотелось бы отметить так сказать, за вот свое короткое время выступления, что я хотел бы сконцентрироваться на двух вещах. Первое, что реально изменилось в нашей клинической практике. И второе, значит, ну, в общем, второе, честно говоря, уже забыл. Вот, что изменилось в нашей клинической практике. И так, не листается... Слушайте, а помогите мне сделать следующий слайд. Алло. Или я уже вырубился и Нет, меня мы, уже не мы, мы, мы тебя слышим, Никит, сейчас попробуют помочь. Да, надо, надо, наверное, на, на, надо, наверное, нажать на презентацию, потому что надо просто кликнуть на презентацию, и тогда, возможно, она пойдет. Все, кто-то забрал мое управление. Следующий слайд, пожалуйста. О, предыдущий, верните на один. Все, отлично, я буду на следующий слайд. Вот, и в результате этого... А, а, и, конечно, вторая идея, которая была, это а, очень важная история. Мы хотели проследить траектории а, у индивидуальных больных. То есть вот, если посмотреть там, не только мутацию кераса или Bira, да, а если посмотреть, ну, грубо говоря, все вот, и паи 3 и ПАИ-53, три, и Кейраса, и, Keras, и разбирах, нестабильность, то есть сделать такой достаточно подробный портрет опухли какие варианты у нас вообще возможны, а какие варианты не встретятся никогда. Вот это вот была вторая такая идея. И в результате, в общем-то, получилась достаточно интересная классификация, которая уже изжила себя к настоящему моменту в какой-то мере, потому что действительность значительно ее превосходит. Но так или иначе, было выделено несколько молекулярных таких клиник и молекулярных подтипов, которые, грубо были специфицированы на три большие а, такие вот рукава. Первый рукав — это опухоли, правая половина — с их вариантами, и мы все прекрасно понимаем, что геномная сигнатура, вот этот вот фенотип, который характерен для правой половины до селезёночного изгиба а, — это, в общем, отдельная уникальная молекулярная характеристика опухоли. А левая половина — это селезёночного изгиба до анального канала, так сказать, да, там, в общем-то, свои опухоли развиваются, и наследственные раковые синдромы. Вот эти вот три подраздела. И в общем-то были обнаружены две ключевые вещи, которые существенно поменяли нашу практику, потому что смотри, ген ЯРС интересно, мы смотрели в общем его уже долгие годы, и ген БиРаФТСК тоже, и здесь практика изменилась не сильно, а вот две вещи существенно поменяли нашу текущую практику. Первое это обнаружение вариантов полнегатив как справа так и слева. Вот это очень важная история. И если вы видите, да, что волн-негатив в варианте мы имеем в виду, когда раз каскад полностью негативный. Там есть опухоли с разным прогностическим потенциалом, как справа, так и слева. И вторая история — это выделение опухолей с микросателлитной нестабильностью и более прецизионное их подразделение. Вот это вот второй ключевой аспект. И именно на этих двух аспектах я хотел бы остановиться. Я, конечно, прекрасно понимаю, что я подвожу Домиевича Стряковского, который а, собирался, так сказать, по всем группам сделать свое выступление, но просто 15 минут совершенно не хватит для того, чтобы а, разобрать все подтипы. Итак, Олл-некатив группа. На самом деле, а, ключевое значение этой группы, а, с моей точки зрения, заключается в том, что а, когда мы не обнаруживаем классических мутаций а, кейерарса в разбирах стабильности, и у нас фактически остается из того, что можно рутинно посмотреть 5-3К а, путь и мутация гены P53, то а, вот в этой вот погрузке, да, а, в ней есть опухоли как с агрессивным, так и с индолентным течением. И а, ключевым фактором, который пока что в наших кейсах, а, так сказать, не так много, которых мы пока собрали, а, обнаружился для стратификации индолентных и агрессивных опухолей, явилась мутация P53 который в общем, начальный молекулярный путь к высокому уровню геномной нестабильности. Итак, если мы имеем справа пол-негатив, то есть без мутации k раз так сказать, микросателитной нестабильности опухоль, у которой наблюдается мутации 5,3-кея или 10, то, в общем-то, это достаточно индолентная опухоль, чаще всего с муцинозной гистологией, которая даже при наличии метастатического поражения, судя по всему, имеет конечное количество метастазов. И поэтому, когда хирург определяет свою так сказать, стратегию хирургического лечения, то, вероятно, именно у этих пациентов будет наибольший бенефит от метастаз-эктомии при олигометастатическом поражении, например, печени. Да, вот это вот ключевой момент. Потому что, в общем-то, мы понимаем, что больные с метастазами в печени — это совершенно неоднородная группа. У кого-то при метастазоктомии метастазы заканчиваются, их количество конечно, у кого-то они не заканчиваются. И вот с нашей точки зрения именно те две подгруппы, справа и слева, которые All негатив с точки зрения классического молекулярного тестирования и при этом не имеют мутации гены П53, да, которые, в общем, предвестник очень серьезных э, геномных проблем и, это, сказать, клинических проблем у пациента, вот эта вот группа к нужно присматриваться с точки зрения максимально радикальной хирургии, потому что к иммунной терапии они нечувствительны, к таргетной терапии они нечувствительны, фактически только химиотерапия, но с достаточно таким умеренным эффектом, о чем еще скажет Данил Львович. Следующий слайд. Так, я попробую переключиться. Ага. Значит, и а, еще один вариант справа, All Negative. Когда нет у нас опять таки так сказать, нарушенного сигнального каскада и делекции генопитен, есть мутация P53. Вот здесь, конечно, значительно более агрессивное течение. Это такая, в общем, классическая, морфологически, так сказать, тубулокриброзная с грязными некрозами. И если у нас есть мутация P53 в первичной опухоле или в метастатической, то здесь надо четко понимать, что метастаза у этого пациента не закончится, и, так сказать, выстраивать свою хирургическую или лекарственную стратегию в соответствии с этим фактом. Ну и если мы посмотрим на левую половину, то, в общем-то, глобально там очень похожий подход. Единственное, что мы, на что мы обратили внимание в настоящее время, что, так сказать, для левой половины полнеготипов, адент-карцинов, это преобладают женщины. Да, потому что справа женщины и мужчины приблизительно в равных соотношениях из проанализированной базы. А вторая характерная черта, негатив с левой стороны, то, что это большие опухоли на момент диагноза уже с поражением лимфатических узлов. Может быть, это ошибка выборки, здесь нужны куда более а, большие цифры, но в общем у нас в основном была третья и стадия с поражением лимфатических узлов. Гистологически они абсолютно одинаковые. Это тоже аденокрасномы типичного строения с наличием грязных некрозов с абсолютно классическим фенотипом колоректального рака с точки зрения иномогистих исследования цитокератин-20, CDX2 позитивное. Но при диком типе P53 относительно индолентное течение и, это конечное количество метастазов и, в общем, даже медленное возникновение этих метастазов. Достаточно большой интервал между появлением новых метастазов после резекции предыдущих. У нас есть несколько наблюдений, когда на самом деле метастазы к происходит несколько раз в жизни этой пациентки. Следующий метастаз может возникать через полгода, а может и через полтора. То есть, в общем-то, хирурги прекрасно помнят этих больных. Они помнят этих женщин по фамилиям, потому что они приходят к ним каждый год удалять новый метастаз, и, в общем, это избавляет этих пациентов от проблем на долгое время. Но если у нее мутация P53, то они характеризуются агрессивным течением? И вторая история с точки зрения сказать, того, что дало нам вот этот вот подход. Понятно, что классификация — она не самоцель. Она нужна для того, чтобы подсветить какие-то вещи, на которые мы никогда раньше не обращали внимания, или уделяли им недостаточное количество внимания. Это, конечно, опухоли с опухолизмикросателлитная нестабильность. Потому что мы значительно чаще стали задумываться о синдроме Линча. И, конечно, затраты на обследование, наблюдение этих пациентов и этих семей резко возросли. Потому что раньше, в общем, если синдром Линча без семейного анализа попадал в хирургу, он никогда его не ставил, так сказать, в основном в городских стационарах, и этот больной так и продолжал, в общем, как-то где-то лечиться, и никаких затрат на интервальные колоноскопии, обследование родственников, секвенирование нового поколения для выявления герминальных мутаций и так далее не происходило. Поэтому то, что изменилось в текущей практике в городе Москве, это, несомненно, большие затраты на пациентов с микросклитной нестабильностью. Ну и, конечно, иммунотерапевтическое лечение — Потому что, судя по всему, существенное влияние с парадической нестабильности, или она так сказать, в составе синдрома Линч, или Линча или Линча-подобных синдромов для иммунотерапии не имеет значения. Хотя, я думаю, что данные еще не окончательные. И вот если мы посмотрим на опухоль с микроэкстритной стабильностью, то выяснится, что это совершенно неоднородная категория, что у нас есть микроэкстритная нестабильность и справа, и слева, это совершенно разные больные, и еще и синдромальные больные. Более того, как мы увидим дальше, буквально пару минут с синдромом линча пациента тоже различаются между собой. И вот здесь, конечно, демографические характеристики, если они справа, сказать, при синдроме Линча это относительно молодой возраст и семейный анамнез. Первые опухоли чаще всего бывают Т-1, Т2 без предшествующей аденомы, гистология преобладает муцинозная или ГРАИК-3 реже, и вот здесь на препарате вы видите муциноз на карциному с выпадением классического гена MSH2, характерного именно для синдрома Линчей и не характерного дисправлического рака, и с точки зрения иммунодистохимии нетипичный иммунофенотип, потому что потери экспрессии цитокератина-20 и CDX2 наблюдаются у этих пациентов довольно часто. Если мы говорим о синдромах Линча с левой стороны, да, и вообще околоректарный в раке с нестабильностью, то именно в результате этой работы сказать, для меня в общем, были достаточно удивительные вещи. Я думаю, что Евгений Наумович, э, в общем, Цуканова — все это будет абсолютно очевидной э, штуки. Но в нашей практике в нашем понимании произошли существенные изменения, когда мы нарисовали эту схему. Потому что выяснилось по литературным данным, и сейчас мы пытаемся это проверить на своих пациентах, что фактически все больные, у которых микросателлитная нестабильность слева — это синдром Линча, у которого либо может быть соматическая мутация гена Кейрас, либо нет. И вот это имеет колоссальное значение. Потому что, с одной стороны, они должны обследоваться на герминальной мутации их родственники. В общем-то, я считаю, что все левые раки с микросателлитной нестабильностью. А с другой стороны, Кейрас тестирование для них обязательно, потому что Кейрас пожирает микросателлитную нестабильность с точки зрения потенциальной чувствительности опухоли к иммунотерапии, о чем расскажет более подробно Дмитрий Егорович. И если каким-то образом суммировать, что мы узнали о Линче, когда начали сказать, задумываться и вот этот вот проект в нашей клинике, то, в общем-то, чем дальше, тем интереснее. Потому что с левой половины синдром Линча маскируется обычным классическим клиником, орфологическим течением колоректального рака — начинается с тубуловелезной аденомы, с мутацией гена ЭПСИ, да, и, в общем-то, гистологически вы не способны их отличать от обычных тубуловелезных аденомов, из которых возникает обычная кейерасовая раз-позитивная аденофункционома. Но на дальнейших этапах при прогрессии этой аденомы возникает микросателлитная нестабильность в основном с выпадением генов МСХ2 и МСХ6, крупная аденома high-grade, на фоне которой возникает аденокарцином low-grade, для которой характерны метастазы в региональные лимфатические узлы. Да, это, в общем, не очень часто наблюдаемый при синдроме Линча феномен, и мутация Хейрас, фактически половина — это G13D, которая обладает меньшим ангогенным потенциалом, чем G12D, да, чем мутация 12-го кодона. С правой стороны... Это группа, когда у нас из фокусов крипс с микросателлитной нестабильностью мутации гены ВТ-котенина Киерасы 53 довольно быстро возникает диплеинвазив карцинома с перитомиальной диссеминацией. И, соответственно, у этих больных скрининг бесполезен, и в интерва межскрининговых интервалах возникает вторая опухоль или метастаза, это правая половина, но, в общем, эти больные в крупных клиниках встречаются 2-3 раза в год. Их 16% от синдрома Линч, а синдром Линч 3% от всего колоректального рака. Поэтому, если вы оперируете две тишки в год, то хирург увидит их не чаще 3 раз в год. Да? Это довольно редкая вещь. И наиболее часто это когда из фокуса грантных крипт возникает мелкая аденома, аденококсинома, так сказать, да, с дальними метастазами. Это может быть и в правой, и левой половине. И здесь в зависимости от дополнительных мутаций, или по 53, в общем, разная сказать, агрессивность клинического течения и, соответственно, разная чувствительность к иммуно-онкологическим препаратам. Вот это вот те две ключевые вещи, которые нам принесла сказать, вот этот вот подход когда мы попытались не статистически посмотреть, сколько у нас глобальной микроэффицированной стабильности, сколько кейрасов, разбирах и так далее, а попытались прорисовать индивидуальные траектории для каждого пациента. Это очень сложная работа, и подобных публикаций в общем-то в литературе нет. И, так сказать, тем, она интересней, но, к сожалению, двигается фантастически медленно, потому что нужны огромные ресурсы для того, чтобы индивидуальные траектории для каждого посмотреть и посмотреть, так сказать, комбинации, которые встретятся и которые не встретятся никогда. То есть запрещенные комбинации. В общем-то, мы продолжаем эту работу, приглашаем к сотрудничеству тех, кто готов заниматься вот этой долгой истории по вычерчиванию так сказать, индивидуальных траекторий, от геномов, карциномии и так далее к метастазу для больных с колоректальным раком. Спасибо за внимание.